В конце концов не всем нужны прецессы, нужны должны быть какие-то нормальные рабочие варианты. Здравствуйте, очередная черная лыжа. Вот, хоть убейте, не знаю, что это. А, значит, по проезду совершенно средняя, но вполне рабочий вариант, вполне рабочая лыжа. Есть свои плюсы и свои минусы. Значит, из плюсов у нее очень сбалансированная жесткость. Она и не жесткая, и не мягкая. При этом она и цепкая, и вроде как бы и не бьет, не бьет в ноги. Вот. Носок вроде как бы рабочий. Очень, очень мне понравился у них носок. Он очень такой, действительно рабочий, действительно пружинный. Хорошо справляется с неровностями. Ну, если им управлять умело, там подзагружать на входе, вот, и, или там под отпускать на ходах, так он, в общем-то, вообще к нему вопросов как бы и нет. Вот. Единственное, у него немножко может быть мало какой-то динамичности когда вот запускаешь лыжу в такую нагрузку Он как-то вот Ну немножко вяленький такой, да? Вот а К задникам немножко сложнее все Потому что к заднику проблем больше, вопросов больше Он немножко мне показался совсем вялым Таким совсем немножко нерабочим И любой провал на него он приводит просто к проваливанию То есть лыжа просто под вами проваливается и все она вас не ставит обратно, она не отпружинивает, не возвращает обратно на место. Она просто. Ну, в принципе, да, в принципе, если вы катаетесь в мягком снегу и на малых уклонах, то может быть это будет и нормально, кстати. Я вот ничем так предполагаю, что это и хорошо. Вот. но в остальном, конечно, хотелось бы иметь нормальный рабочий задник, потому что задник, он не только работает на дропах, он работает и на контроле скорости, на жестких склонах, на обдутых там, и даже, в принципе, на тяжелой целине он работает на заднике, на крутом склоне, когда выходит поворот, хотите дозакрыть, да подзаклинить поворот, да, и убрать немножко лишнюю скорость, вот он тоже там работает прекрасно, то вот у этой лыжи как бы этого нет, оно там не работает вообще, и вот это как бы минус вот ее главный минус вот в связи с этим я готов там в своем как бы таком микрорейсинге поставить лыжу в серединку на больше она не наработала но и в принципе это не какой-то там дно и не аутсайдер это такая вот просто крепкая рабочая средняя лыжа и готов сказать что да как бы определенному кругу райдеров она подойдет то есть тем кому не нужны какой то там за пределы контроля в принципе нужна просто понятность и простота управления вот, и катание там немножко в задней стоечке на солене, не на большой скорости, да коты за ради бога. И пожалуйста, и как бы это ваш вариант. Вот, ну, лыжа малодушевная, такая малоэмоциональная, поэтому говорить про нее долго как бы не о чем абсолютно. Поэтому я не буду дальше уже высасывать из пальца, чтобы я мог про нее сказать. Ну Вот, вы подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.